Так, здорово народ, с вами Шкипер, сегодня мы продолжаем прохождение Ghostbusters, ходим за поведениями, это по-моему уже 6 серия, ну если что там, посмотрим видео, то есть там уже все по списочку будет, все аккуратненько, симпатично, вот. не знаю сколько буду еще проходить, потому что вообще не знаю сколько часов часам прохождения, не смотрел по времени, а, поэтому затягивать не буду, давайте сразу продолжим. Закончили мы когда? Закончили мы на том, что нашли книгу вот. и перед нами нарисовалась какая-то карта, какая-то волшебная, что я так понимаю, судя по всему, что там есть какие-то три главных артефакта, видимо, или три главных босса, каких которые нужно уничтожить. Ну, в общем, не будем гадать, давайте начнем и посмотрим, что нас ждет впереди. А, загрузочка пока что подрубилась, конечно же. Попил водички с вашего позволения. Но ну, я уже попил, так что, в принципе, если вы мне не разрешили, уже поздно. А, учитывая то, что вы еще и записи будете смотреть, то... Я уже ничего не смогу вернуть обратно. Yes, Что-то. Так, у меня тут слизь. Подождите, расступиться. Все, отсканировал слизь. Out, да, да, да. А, не наступать uh -huh. что-нибудь. А, ah, ну ты справился, да, братан? Слушайте, я это yeah. Вот так. У меня антислиз. Пойдем, пойдем, пойдем, не будем задерживаться. Так, взял, О, у меня что-то словил мой радар-детектор. Ну кто-то, это кто? Кто-то, это я, это кто же еще? Да, конечно, я, я тоже могу с тобой вот вернешь вот походить, что-то половить, знаешь? Типа я тоже считаю, что это круто вместо того, чтобы вот искать гребаные выключать. Ну да ладно. Самый херовый, что бегать нельзя с этим э, радаром, так сказать, паранормальных явлений. А, где же может быть? Я надеюсь, они у них где-то не запрятали, потому что не хочется особо заморачиваться. Ой, что это было? Крыса. Привить я не могу туда спуститься, пока что тоже. А могу. Ну, значит, понятно, где выключатель будет. На... крысы же меня не жрут или как? Вроде разбегаются. ой, конечно, такое жуткое помещение да, давай еще кто-нибудь вылить и потому что так стоп, а чаще здесь нет? подождите, 100 под... что за пробежки с, с самого утра? М -м? Кстати, так пока бегаю, еще. Ищу... О, наверное, там. О. что такое то такое-то. Ну. Видимо, вон он. Красный горит. Не по то вот Наверное, да. Так, и все. <coughs> все отлично. Good work, Eagle go, Look at this. Something's packing material down the hall here. Packing material and slime. Mm -hmm. uh, Ну конечно. Maybe. Да. Конечно. Я уничтожаю вражескую слизь что то кстати, маловато денег дают в последнее время. что то там в начале неплохо давали. Hello? Who's in there? Конечно. Доктор Рузерфорд. музея. Да, она Ты Да, я думаю, Я большой Я даже тебя лет назад. Спасибо, очень приятно. А, что-то не было. <правдачу> был. На тот момент меня Да, меня не, <правдачу> не было. как бы еще не работал. <правдачу> знаешь. Ну, Смотри на меня, друг. Друг. Подожди, давай поболтаем Э, ты чё жопу ко мне поворачиваешься? Алло Вот знаешь что. Не будьте охотниками за привидениями Пришельцы тебе уже мочканут О О Ну конечно Йо, моё да ладно, она, она вселилась. А, нам надо. А, это он типа. Кто не кинул, кинул ловушку? Я кинул. Камон. Изе. Это было легко ]icação. Подождите, ребят, подождите секундочку Мне надо там какое-то улучшение, ничего не купить а... Имущество уже есть, уже есть, уже есть А че мне пять тысяч, а че на пять тысяч я должен купить здесь Он по-вашему а -а -а Повышение времени, времени нити угу. Ага, больше ничего, да? Фокус-бластер, это у меня есть Давайте, давайте купим бы нет? скорее всего все равно пригодится. Там в итоге я так понимаю учитываю, uh, что -то, то, что voilà. всего. Валя. That's fusion-based exorcism in a nutshell. Cleaner than somebody's head spinning all around in barbary pea soup. Will he be okay? How you doing, Ray? Мне кажется ему чуть-чуть нехорошо. Мне, After кстати, you. интересно. Oh, no. Да. Зачем? Не надо к Питеру, к Питеру. Так что, брат, мы с тобой поговорим? А нет. Слушай, игра нам просто запрещает с тобой разговаривать, к сожалению. Я с тобой болтал, мне кажется, интересный человек. So Ладно. Пусть, пусть так. Mm -hmm. Так, я понял тебя. Сейчас мы разберемся. Well, О! There. Где ж ты жопу носила, Рик ah, to exactly yeah, like О, я, oh, yeah. смотри, рыженький такой. Я и в жизни такой. Же. Только... не коротко стоит. О, опять этот Челик. Зам... No. Это из no. фильма? No. Он, We've got news for him and a photo-op. The mayor uh -huh. is indisposed right now. Anything you need to tell him goes through me. Not happening, Peckaby. This is for Jock, for Jock. We've for him to get Security! Remove these men. With excessive force. Uh, oh. Why do the play hard the Ой, будет the Я надеюсь, это ну, игры не слышно громко. Первый раз. <laughs> Что? Что? Что? партнер а в в в в кинули ловушку, кинули. Давай хочу свою, свою. Не возникай, не возникай. Так, залази. Так, я заберу, пожалуй, ловушку. Ах, ты их промазал. А, нет, попал, неплохо. Иди ко мне, иди ко мне. Я вот видишь тут? Вот... Ко мне. Мне, вот сюда. А, это не моя надолата. Да, это не моя ловушка. Так, вот она. Вперед, вперед. Мы выносли немножко. Вот. Вот так, заходим. Отлично. Отлично. Дали денежку. Все. Ловушечку забрал. Едем дальше. Освобождаем ребята от этого говна. Так, куда ты? Куда ты побежал? Подожди. Не надо так убегать от меня. Вот видишь? Где ты? Иди ко мне, я здесь. А где я ловушку бросаю? О, наконец А, да, иди ко мне. Иди ко мне. Вот так. так. Отлично. Слушайте, хорошая работа. Эй. Она все еще наверху все Сейчас ее ее ртом. А нет. Ну будет ой, это же какой симпатичный парень. на него See you, soon, go, See you soon, mm -hmm. Так, мне за ним. помоги Питеру. Давай, Питер. Питер, пойдем, Питер. Он походу вариант, вариантом похалует Я надеюсь, этих захватывать не надо будет. Просто отметили, надо. Отлично. Умирают. Ой, самого себя. Ничего, ничего бывает. Отлично. Своим продвигаемся вперед, ребят. Да, раза большого хватать, да. А, он замораживает, зачем? Если я жив, значит все хорошо. Значит, все идет по плану. Так, спускаемся вниз. Mm -hmm. uh -huh. Так, и. А, мне нужно дверь открыть, или что? Ага, понял. давай пошумним, давай. Пошу, пошумим. Прям так хочется сказать, up, из этого а, из Версус Бадла, ресторатором словами ресторатора так сказать но ну, я не буду я так по минию стараюсь а, ругаться а нецезурные не, не слова применять в свою диалогу вообще, вообще нет, типа не Питер! Питер! ой, мой Бог! мне тут Какие-то придурки копии волшебные. Ох ты, не Нормально. Слушай, вот вот, вот, вот, походу будет бойник, да? Угу. Так, что? Что? Что? Нам туда? Нет, стоп. А кто оттуда на нас стреляет? А, нам просто нужно. Захерочить все черепашки и что? все да? все! Hey, We really yeah, да. Так, ну что? Здесь же что-то случится, такое прям здание, но помещения помещение эпичное, что. Что, от меня чего то ждете вы или как? Почему вы такое умолчание сказали? А ты че такой, этот? А? Неторопливый, друг. И, и ты теперь, да, такой же? Я вас понял. Окей. Ну, Мне все-таки, наверное, наверх надо забраться, потому что там башню. Мы идем верно сейчас вот это Че... Че... Че... вот прям смотрите вангую а оживут а ребята так я пока денег отформлю если вы не хватит что сейчас... а, я... дико извиняет за то что это все раскирать Но, знаете все вот это вот потом и, и появляется проблема а нет смотри. нет стрелял видите вот всего вот всего стоило поломать и все и 5 пацарей у меня в кармане, плюс еще денежка, так с этим все, ладно пошли, я разлегся, нам пора, так, ну вот это еще поломаем, вот это еще поломаем, <coughs> опять ломается, ну да ладно, вообще игра классная, в такое в то время как года, я забыл девятого по моему да взаимодействие с каким количеством геймплей в плане этого это это хавок почти World of Tanks. кто знает о чем я поймешь так сейчас буду у них улучшения рисовались 14 тысяч ой так давно уже рисовались вот уменьшение отдачи бластера, хотел сразу взять, а то а мне не нравится. Уж, боль, уж больно сильно он отдает. Что... Ребят, э, пойдемте, я думаю, нам пора. И не надо останавливаться. Давайте. Давайте просто разберемся. С тем привидениями уже раз и навсегда так Так, так. так э, надо еще подфармить, потому что. хит вот, Абалония, сразу дали. Месопотамия. Так. Сфилленичным. Еще пятера. Еще. Uh, еще. Yeah. Так. Еще. Еще. Так, у нас тем временем... Кстати. Подожди. Это нам штраф выставляют за эту хрень? Или как? Это работает. Peter, Hi, honey. Man, Blacks, только пара не работает. Free, no 3487. Откуда ты знаешь, что именно вот эти ворота так называется? Скажи мне. Я не вижу никаких oh, табличек. Ну, да ладно. We'll Фрага, фрага, О, У него... У there, у него on, Stance, а, подожди. Самый Ой, да! У него, походу, припадок. А да ладно. Okay, я на еще одно эпичное место. Я был бы не против здесь Can't с кем подраться. А, да Да, Okay, we're on it. Thanks. А, это просто припугнули, что ли. На самом деле дверь я могу Или... Нет, не могу. You know the difference between this exhibit and the Ну well, ребята идут, значит, как бы я все делаю правильно. Надеюсь, там все будет в порядке. Ой. Oh! Oh поехали just thinking oh. we я тоже я тоже так думал. война ух ты вот вот это, вот, вот такой должен быть музей именно так смотрите вот, реальная рубка охренеть вот вот это называется музей вот это достоверно а то тут... я извиняюсь но конечно война, не шарю, Но я надеюсь не что я убиваю тех кого да. Ко, да. Мне. Да. Добр, да. ко мне будь да. добр подойди ко мне ко мне брат вот сюда вот вот, да, да, да. отлично. хорош так заберу боковую ловушку типа здесь а -а -а. это было больно Н неприятно если что если ты не знаешь где ловушку кинул вот ловушка ай меня лупят давай быстрее Ой, я ее свой cover. забрал вообще прекрасно. Давай ко мне. Ко мне, ко мне, вот так. Вот ну, ты какой противный! Так, ловушечку забираем, идем дальше. Ой, промазал, промазал, сори. Попал? Где, где, где? Так, вот. единственное сложно адаптироваться мне. Всю революцию словили ну разве мы не like yeah, some... Еще парочка минимум, видимо. Ух ты, кто-то из пушки лупит, видимо. Ух ты, то есть это брат, стой, мы не закончили же еще. А ты так сливаешься? Вот так. ко мне ко мне велик okay. хух oh. а неплохо куда он летел что это за прикол а он его, его нашел ловит Да ладно, я думаю, что без моей. Well, boob, ловушечки Вот этот? Yeah. Вот They это да. Это это было круто, конечно. Необычный, я бы сказал. To take home a piece of так. Прыгаемся. Ага. office uh -huh. See you guys on the cameras. No sign of Alyssa or her kidnappers, though. In the early 1900s, the museum was run by a board of trustees. Powerful guys, tycoons, captains of industry. The chairman of the board was Cornelius Wellesley of International Steel. The board used the museum as a respectable front for all kinds of dubious activities. Mainly, though, they were part of a club run by our favorite evil architect. They hired women from the St. Nicholas rehabilitation mission for Wayward Angels. Рumor has it the all kinds of nasty rituals using these women. Mm, нормально. Ну почему бы и нет? Мне кажется, и в наше время даже не в мире какую-нибудь придурок сейчас проводит ритуал где-нибудь в подвале. We've find that and так, ладно, друзья, я думаю, продолжим уже в следующей серии, так как ну, не хочу делать длинные ролики чтобы не утомлять никого ну и обрабатывать их проще, потому что я еще, так сказать, человек новый во всей этой индустрии и только сейчас начинаю работать с видеоредакторами с программами, вернее, которые занимаются редактированием видео, то есть для меня вообще было круто, когда я поставил превьюку сделал превьюку, поставил предвидео, видео вы не представляете, как я радовался, поэтому давайте мы закончим и продолжу я уже следующей серии всем спасибо, что смотрели если вам понравилось, то пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будет от приятно болтать. Ну и все, всем пока!